Добро пожаловать, ребят, на 6 этап Формулы 1, на гран-при Монако, на самый захватывающий гран-при в календаре современной Формулы 1. Что же, вы готовы к этой борьбе, которую мы обязательно перейдем? Но сначала у нас квалификация, где было все просто идеально, без каких-либо проблем, вышел из всех трех сегментов, по итогу даже вышел в третий сегмент на медиуме, что позволило мне использовать точно стратегию в один пистоп. Ну, в принципе, другие гонщики также ее будут использовать, и причем стратегия стратегии будет у них выглядеть soft medium, что меня сильно даже поразило, поскольку пистоп они делали на где-то 10-11 кругу, и дальше ехали порядка 28 кругов на medium. И я не, даже не думал то, что у них сможет выдержать настолько сильно medium, я думал то, что они будут до пистопа. И, как обычно, у нас нельзя будет предугадать результат этой гонки, ну, кроме моей pole position, потому что все таки меня будет здесь довольно сложно обогнать, и у меня стратегия будет гарантированно в один пистоп. Опять же, я не за то, что будут и у других стратегий, в основном, в один пистоп. Ну, кроме тех, кто все таки будет стартовать, опять же, на медиуме. Собственно, Монако, ух, самый захватывающий этап в календаре, как я уже говорил. Ведь только здесь можно увидеть просто кучу борьбы. ладно, кого я обманываю, это Монако. Здесь борьбы, в принципе, нету, поскольку трасса крайне узкая. И проще сказать, где можно обогнать, точнее, постараться обогнать, Нежели где нельзя. Поскольку, ну, нельзя, здесь можно просто так в любое почти место на трассе, и там, в принципе, нельзя будет обманывать. Ну, может, кроме старта, фишт, ну, ладно, старт стартфиджета прямой. Ладно, стартфишотка я на первом месте, на втором Макс Ферстаппин, 3 Дейвен Баттер, 4 Шарли Клер, пятый Чака Перес, 6 Вальт Риботтл, 7 Карл Сайнс, 8 Кими Райтленд, 9 Себастьян Феттер и 10 Льюис Хэмилтон. Для Мерседесов это провалил немного, этап в плане квалификации как-то было и в Испании, но тут только провалился снова Гасли. Ну, в принципе, как обычно провалился, но у него будет все-таки стратегия Медиум. Хард изначально думал, что это будет выигрышная самая стратегия, но боты показали то, что здесь есть еще одна стратегия это soft medium. Ну, мы переходим к старту самого захватывающего Гран-при. Гасну Красной я совершаю небольшой урок до первого поворота, в который я хожу в гордом одиночестве, и после которого я продолжаю в гордому одиночестве свою езду, поскольку дальше у меня ничего в принципе не происходило, поскольку всю гонку от и до я лидировал на первом месте. Даже после пистопа ничего не поменялось, я был в 5-6 секундах до ближайших преследователей, которые также ехали на медиуме. Да, единственный момент тут составил на борьбу какой-то батлер, точнее он постарался меня догнать после того, как я оторвался там почти на 10 секунд от него. Он показал неплохой здесь темп, у нас был самый ужасный темп, но догнать он меня не успел. Даже несмотря на то, что у меня здесь приключились снова проблемы с рулем, опять центр слетел и довольно далеко влево на 90 градусов улетел. И это случилось опять же за 10 кругов, из-за чего мне пришлось снова раскручивать руль за 6 кругов до финиша, поскольку их уже было невозможно. И да, ну как обычно, но тут в принципе я просто протестировал то, что скреплять инкодер лучше всего и все-таки обычным скотчем, а не изолентой, поскольку просто тогда не было скотча. Борьба у нас даже была какая-то, поскольку порвались у нас быстрые пилоты через группу Б. Но эта борьба была единичная. Вильенсу снова терял кучу позиций. Потому что позади постепенно скопилась нехилая такая толпа, из-за Феррари была Racing Point, и Ферстаппин также застрял. У самого Ферстаппин здесь не был такой прям запредельный темп, как это было в Испании, на других трассах. Есть у него был средний, как я говорил до этого, у Батлера был самый высокий темп, особенно под конец гонки, когда, по сути, у него медиум должен был уже просто умереть, просто, не знаю, испариться. Но все таки он показывал намного лучшие круги, но все равно лучший круг поставил я просто потому, что, ну, опять же, нужно это одно лишнее очко заработать, поскольку в будущем, может быть, оно мне пригодится. И это уже шестой этап, на котором я сделал это, так сказать, достижение небольшое, заработал лишнее очко за лучший круг. Ну и постараемся к концу сезона заработать по максимуму этих очков. Я вообще постараюсь заработать везде эти очки, везде поставить самый лучший круг в течение гонки. Рэдбуллы между собой также боролись за позицию, но по итогу один из Рэдбуллов все-таки выиграл эту борьбу, поскольку бок о бок ехать всю дистанцию Монако это просто невозможно. Поскольку у нас есть шикана после туннеля, которая зачем-то нужна в нынешней формуле серьезно, ребят. Если вы хотите ускорить эту трассу, уберите эту шикану после туннеля. Да, чуть опасней станет, но это будет место, где можно обгонять и впаять, конечно же, там дресс на выезде из моста. Все, трасса станет более обгонной, ее будет хоть как-то интересно смотреть, да, в игре. Первый сезон Формулы, интересно смотреть на этой трассе, потому что ты никогда не знаешь, кто каким приедет, поскольку стратегии гвильдеров 2 пидстопа, у второй десятки стратегии в 1 пидстоп, и кто приедет где, неизвестно. Конечно, может быть, после патча все поменялось, но это мы узнаем в скором времени, поскольку этот сезон на McLaren будет последним, потом у нас идет новая, опять же, карьера. И да, помимо проблемы с рулем, у меня еще была проблема с короткой передач. После патча она стала очень быстро изнашиваться, если до этого на 6 гонок мне спокойно не хватало, там она уходила за 61-62% износа, сейчас она чуть ли не до 80% дошла. Да, это Монако, здесь более повышенный износ коробки, потому что здесь чаще приходится переключать, но почти 80% я, конечно, сжал свои булки, надеясь на то, что просто коробка не отрыгнет свои передачи, и я просто не решу кучу времени терять по отношению к батлеру и по итогу проиграем позицию просто из-за того, что у меня была хреновая коробка передач. Ладно, первое место все равно все-таки за мной. Второму приехал Батлер. Третьим приехал Макс Верстапин, который... Тоже более-менее ехал, оторвался от всего пилотона. Для батлера это стал первый вроде подиум в Формуле-1. В первом сегодня я не помню, был ли у него подиум. У Переса точно был подиум, но у батлера самого не было. Так, первый подиум и сразу же второе место. Ну и да, от Макса я отрываюсь теперь на 11 очков после Монако. И у меня теперь есть целый этап в запасе по отношению к нему. Ну и потому, что просто банально он в Китае приехал на очень плохой позиции. Из-за того, что не решился поменять себе передние антикрыло. Собственно, по темпу. Баттер вышел из 13 секунд, кроме меня никто не повторил это достижение, поэтому Баттер здесь показывал просто феноменальный темп. Я даже не ожидал такой темп от Racing Point в принципе увидеть. Так что стоит сейчас взять на вооружение то, что Racing Point может быть скоро ворвется в борьбу и может быть это станет более-менее интереснее. Но если мы продолжим быстро улучшать свои шасси, не думаю то, что даже Racing Point сможет нас догнать. На четвертом месте у нас еще приехал Хюркенберг, на пятом месте у нас приехал Болит Хасса, что очень хорошо, то есть у кого-то стратегия сработала из второй десятки. Но тут я думаю даже дело в том, то, что лидеры банально застряли за пелотоном, который сдерживал их, особенно там болид группы Б. И за счет этого эти два болиды смогли прорваться на такие хорошие позиции. По модификациям я беру две модификации в шасси, неудивительно. Первая модификация на износ. Наконец-то мы начинаем работать с износом шин, уменьшать его также мы будем уменьшать, продолжать, точнее, уменьшать вес нашего болида. И беру скидку на 10%, поскольку надо потихоньку начинать экономить, пытаться в этом отделе. Потому что модификации здесь будет много, и много придется тратить ресурсов. Также надо уже вкладывать ресурсы и в двигатель. Собственно, да, Racing Point неплохо так обновились перед Монако. Данные обновления, конечно, я думаю, не сильно здесь им помогли. Но мы увидим эти обновления, скорее всего, уже в Канаде, их, точнее, действия. На этом, ребят, все с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока и удачи вам!